Привет всем! Уж не знаю из чего, но мне последние пару дней посыпались новости англоязычные о очередных планах вселенной Звездных Войн, который, как вы знаете, владеет Дисней с недавних пор. Ну, как с недавних, уже достаточно успели наделать свои ерунды, ну, в общем, фаны по всему миру отмечают, что это было очень сложно, но Дисней и SJW, да, там, феминистки и же с ними, в общем, с этим справились. Превратили, возможно, самую прибыльную франчайз-вселенную, с которой можно было извлекать деньги долго и долго, превратили ее в никому не нужное УГЭ. Они не собираются останавливаться на достигнутом. То есть мало того, что многие фаны просто, ну, фаны классических Звездных Войн, да, там часть с первой по шестую, хоть они с трудом перевалили первые три эпизода, но туда-сюда, все-таки Лукс еще делал. Но в общем фаны пошли смотреть седьмую часть, потом половина из них только пошла смотреть восьмую, а последнюю не пошел практически уже никто. Я, собственно, был один из тех, который не ходил на последнюю часть. Мне даже не интересно. я не знаю, чем там закончилось. И, насколько я знаю, даже сам исполнитель роли Люка Скайуокера сказал, что в общем, он с трудом выдержал эти последние три штуки, и больше он в общем, завязал, и, в общем, как он выразился, I'm done. То есть это можно перевести как легкий мат в отношении Диснея. В общем, совершили невозможное практически. Я не то что большой фанат Звездных войн там, но я все-таки. Э, мы мы с сыном обладатели, во-первых, двух э, таких сувенирных копий действующих световых мечей. И обладатели четырех аж, штук спаринговых там. Два, два без звука, два со звуком. Кто знает, такие есть компании, которые производят, например, э, как они называются? Сайбер smith например, ну еще там ряд компаний производят спарринговые мечи, которые обладают там световыми спецэффектами, звуками и достаточно крепкие, чтобы даже кирпич разбить и не пострадать при этом. Но не суть. Я никогда не был фанатом, там, у меня нету коллекции там фигурок, и не покупал там Лего из Звездных Войн. хотя что-то мы такое играли с племянниками, Беллами, какой то из лег было только потому, что она поддерживала многопользовательскую игру э, с двумя пультами. В общем, ну, даже меня сумели отвратить, хоть я не такой уж хардкорный поклонник. В общем, э, с чем, вы, чем вызвано оживление, которое в последнее время э, там, произошло, в общем, за последние несколько, ну, пару недель, а предыдущая волна была где-то месяцев пять назад. Пять месяцев назад аж сам Джордж Лукас высказался так осторожно, <coughs> как мог мягко, в общем, то есть в переводе на русский язык Сказал, что его вселенную, как бы сказать, помягче, зафакапили, да? Чтобы по-русски не говорить, как это на самом деле звучит. А гла главный сейчас товарищ, который всем этим руководит от компании Disney, он женского пола. Вот, его обычно сокращают до аббревиатуры имени KK, и все знают, что это значит. Вот, это, как ее зовут? Кэтин Кин, что ли, Клин, неважно. В общем, Кейкей, короче, понятно. Она прославилась уже достаточным количеством всяких глупостей, которых она озвучивала. А на днях, собственно, чем вызвано оживление, она сказала, что мало того, что мы, в общем, профакапили и, и три части, и порвали со старой фанской базой, и новой базы себе не завели, а из-за этого резко упали продажи по мерчендайзингу, то есть, собственно, то, на чем Звездные войны изначально и выезжали с точки зрения финансов, что их сделал такими успешными, вовсе не прокат фильмов, а мерчендайз. Они собираются начать какой-то там тип ремейк первых вроде бы трех эпизодов, ну, или, какое-то их отзеркаливание, но оно будет полностью построено на женских персонажах. И даже немногочисленные женщины, а их, в общем, немного э, фанатов Звездных войн женского пола, даже они пишут, что это какой-то заранее кошмар. Потому что просто они видели, что уже произошло с э, последними тремя частями, да, и что из этого получается. То есть <coughs> ставка на то, что просто берете ст стандартный сюжет, подменяете в нем э, главного героя, меняете в него пол. И делайте вместо команды, которая была, делайте такую современную diversity команду на всех там звездных кораблях. У вас там женщины-капитан, женщины-генералы, женщины капитаны женщины генералы женщины туда туда сюда И история останется, в принципе, вменяемой. Вот. Как бы практика показывает, что история не остается вменяемой, она просто рушится, и там не складываются элементарные вещи. Ну, не говоря уже о том, что просто ну, сценарий слабый, откровенно. То есть люди гораздо больше денег и усилий угрохали на то, чтобы построить свою вот эту вот вселенную SJW, да, я здесь по-русски назвал феминистки, но вообще правильнее об этом говорить Social Justice Warriors, да, то есть их сокращенно называют а, «Воины за социальную справедливость», в общем, вот эти воины теперь будут воевать а, женского полу. Как будто бы не было ни женских а, друзей Оушена, не было женских а, охотников за привидениями и еще там нескольких подобных провальных проектов, как будто ничего этого не было. То есть проект называется «Упали на дно и продолжают копать». Вот сейчас там фанаты «Звездных войн» соревнуются, кто более остроумный придумает название для этого творчества. Вот. Но мне понравился вариант, который я здесь увековечил. Один фанат сказал, что это теперь можно называть "Star Wars". Да? То есть звезды были когда-то. И в общем «Звездные войны» ограничились первыми шестью частями и... Просто люди даже заранее отказываются, говорят, что я ни копейки не потрачу и смотреть это не буду. Вот. Я как бы зарекаться не буду, но просто факт есть факт. Мне настолько это стало неинтересно, что на последнюю часть я просто не пошел. Я даже даром ее смотреть не стал, даже в пиратском варианте. Я честно не знаю, чем, в чем был сюжет последней части. Вообще не представляю. Я видел только трейлеры. И все. Что тут сказать? Ну, тут можно много чего было бы сказать, и, наверное, много из этого чего было бы не печатное. С какой-то стороны, даже хорошо, мы сэкономим деньги, с одной стороны. С другой стороны, кто это, Наполеон сказал, никогда не прерывайте врага, когда он совершает ошибку. То есть, э, если это будет очередной там факап и фейл, финансовый в том числе, это даже интересно проверить, я, да, я считаю, что будет фейл, и, в общем, это достаточно очевидно. То есть это было уже во многих проектах это проявилось, и скорее всего проявится и в этом тоже. Но пусть они пострадают, пусть какой-нибудь действительно большой состоится фейл. Намного больше, чем там Друзья Оушена и Охотники за привидения. Пусть рухнет что-нибудь по-настоящему серьезное, например, там Вселенная Звездных Войн даже. Пусть она станет уроком. В конце концов, все равно все самое лучшее уже состоялось, да. Оно все равно было в частях с 4 по шестую. С точки зрения ну, драмы, ничего более высокого, все вселенной звездных войн не было и, видимо, уже не будет. То есть она теперь всегда останется вот в таком виде, как она есть. Мы теперь можем только обновлять себе носители в, в библиотеке. Да? То есть с, с выходом каждого следующего нового носителя мы будем докупать эти части да, там, до смерти и, наверное, будем детям своим ставить, как сейчас ставим советские мультики. Там. То есть дети, которые родились после СССР, некоторые очень хорошо разбираются в советской мультипликации. А, ну, также они будут разбираться и в Первых Звездных войнах. Остальные им знать незачем. И, скорее всего, им это будет просто неинтересно. Ну, что сказать. Пусть делают, в общем. А мы на это посмотрим. Что отдельно хочется отметить в завершении, что ведь, ну, в меру моего скромного понимания, ведь сюжет Лукаса достаточно интересен. Именно потому, что он базируется на одной из классических э, таких рыцарских саг, да, то есть, в принципе, это, этот же сюжет, если поковыряться, можно найти какие-то элементы, э, там, не знаю, в мифе о Парсифале, каких-то еще европейских мифах, там, слова и некоторые приемы, там, он заимствовал из японского эпоса, да, там, собственно, оттуда слово джедай, ну, еще там ряд и так далее. Короче говоря, это основано на таких мужских, фундаментальных мужских европейских мифах типа мифа о Парсифале. И если бы у кого-то там был ум среди этой вот тусовки, так сказать, потому что технические возможности ну, сейчас любые. они Сейчас можно снять вообще все. И актеры есть шикарные. Вспомнить того же Фассбендер. То есть можно снять реально и драму серьезную, и сам ее там графикой и сценами, которые. Ну, вот, вообще все можно практически реализовать, что только приходит в голову. И при этом у них не хватает ума не внедряться в мужские мифы и переделывать там пол главных героев, что совершенно рушит всю систему, естественно. Вместо этого они могли бы взять такие же европейские мифы женские, которые тоже существуют. Мне на вскидку приходят два мифа, которые можно было бы, если подумать, конечно, и напрячься, можно было бы их отразить в наше... Там, либо в наше время, либо, либо даже, между прочим, во вселенную «Звездных войн» можно было бы отразить. Uh, первый миф, который называл, по-моему, Роберта Джонсона, упоминает мельком. Я не, не помню, чтобы он про него конкретно писал, но я читал, по-моему, какую-то обзорную статью про него. Uh, фундаментальный европейский миф, uh, женский миф, называется «The Handless Maiden» – «История о безрукой девушке». Тут, между прочим, могла бы косвенно поучаствовать uh, в общем, это должно было бы быть интересно, например, там Маргарите Грачевой. Там, конечно, несколько в другом смысле имеется в виду, чем, чем в мифе. Вот. А в своей книжке э, у Роберта А. Джонсона есть парная книга. Одна, одна книга называется «Он», который он, собственно, вкратце пересказывает миф о Парсифале. Лишний раз советую посмотреть документальный фильм в моем переводе, с титрами переведен, у меня в, в переводах. Называется... В поисках святого Грааля, Роберта А. Джонсон. Не доходит руки все его озвучить. Ну, он и так хорошо слушается, тем более у Роберта А. Джонсона, у него очень такая характерная манера приятной очень речи, Её приятно слушать. Так вот, по парный женский миф, который он обозревает в книжке «Она», это это, это, это миф о психее. психее. Он взял не европейский миф, вот миф о, бе о девушке без рук, а миф о психее. И он достаточно подробно разбирает и показывает, что, в принципе, на этот миф проецируется любая современная, там, то есть жизнь любой современной женщины резонирует, вот, ну, в наше время. Он достаточно легко проецируется. И это, ну, глубокая и хорошая история. Обе, кстати, истории, они обе заслуживали вот такого серьезного воплощения. Тем не менее, всем на это начихать. То есть вместо того, чтобы копать женскую сторону и развивать ее реально там есть куда, там там глубины, которые в общем, можно копать, не перекопать вместо этого они все побросали и лезут, лезут и лезут в мужскую зону, которая к ним никакого отношения не имеет и в которой они все равно никогда не смогут сравниться в этих вещах ну, ну какое всерьез может быть рыцарское противостояние между там мужчинами и женщинами, ну, какое цирк с конями цирк с космическими конями в общем, женщина менеджер Звездных войн, видимо, войдет в историю как так, кто похоронила Звездные войны, как и похоронили несколько других проектов до этого. Ну вот, наверное, все, что я хотел сказать. Да пребудет с вами сила. Счастливо.